В Тегеране состоялась 9 международная олимпиада по химии. В ней приняли участие команды из стран Европы, СНГ и Ближнего Востока. Республику Татарстан представили студенты третьего курса Казанского федерального университета Руслан Лукин, Дмитрий Белматенков и ученик 11 класса лицея номер 131 города Казани Амир Гизатуллин. По итогам Олимпиады Татарстан занял второе место, уступив в Москве и оставив позади Иран, Польшу, Ирак, Туркменистан и Украину. Мы уже не в первый раз э, с командой КФУ принимаем участие в Олимпиадах, которые организуются э, в Иране. В проходят проходит э, в два дня, всего четыре тура. Это основные э, базовые химические дисциплины – органическая, неорганическая, физическая и аналитическая химия. На каждом туре предлагается решить от 7 до 12 задач. В зависимости от Время очень сжатое. Решить все очень сложно, тем не менее нашим студентам это удается. Решить практически все. На 9-й международной олимпиаде по химии Руслан Лукин и Дмитрий Балматенков завоевали золото и серебро соответственно, а Амир Гизатуллин получил бронзовую медаль. Отличный результат участников вновь подтверждает, что Казанский федеральный университет обладает высочайшим уровнем подготовки будущих специалистов. Регина Андрей